Как показала практика, хронограф выдает вполне приемлемые результаты. Но, поскольку устройство все-таки кустарное, он выдает постоянно или завышенное, или постоянно заниженное значение, как кому повезет. В основном это зависит от того, насколько удачно вышло сделать трубку с датчиками. Для того, чтобы решить эту проблему, я написал специальную прошивку, которая позволяет калибровать хронограф. Ну, она пока экспериментальная, толком я ее не тестил, но сейчас покажу, как все это работает. Допустим, есть у нас два хронографа. И мы знаем, что зеленые показывает точные результаты. И хотим подогнать под него красный. Для этого делаем пару выстрелов через оба хронографа одновременно. Ну, видно, что красный хронограф показывает завышенные результаты. Ну, метров так на 5-4. Для того, чтобы это поправить, к хронографу подключается специальная клавиатура. Про устройство я сейчас позже расскажу. На клавиатуре есть только три кнопки. Нажимаем крайнюю кнопку, держим, и хронограф переходит в режим редактирования. Теперь двумя оставшимися кнопками мы можем подогнать результат хронографа под тот, который мы ожидали. так 54 и 4 метра нажимаем крайнюю кнопку держим все настройки сохранились теперь делаем пару пробных выстрелов чтобы проверить ну видно что какая-то погрешность осталась но она теперь в пределах одного метра то есть подстройка удалась все настройки хранятся в памяти микроконтроля. И теперь, если отключить-включить, все настройки сохранятся. Ну, э -э -э, где-то так. Теперь немножко подробнее про саму клавиатуру. Итак, про к хронографу. Здесь на макетной плате у меня есть три кнопки. Но на самом деле вот эта вот крайняя кнопка, это то же самое, что нажать вот эти две кнопки одновременно. Вот видим. Сделана она исключительно для удобства, чтобы нажимать одну кнопку, а не две. Так что дальше буду рассказывать только вот про эти две. Работают они на второй и третьей ножке микроконтроллера. Для того, чтобы нажать Первую кнопку нужно вторую ножку микроконтроллера закоротить землей. Соответственно, чтобы нажать вот эту кнопку, нужно третью ножку микроконтроллера закоротить землей. Ну и вот эта вот кнопка, это то же самое, что вторую и третью ножку одновременно закоротить землей. То есть, для того чтобы настроить хронограф, не обязательно собирать эту клавиатуру, а достаточно вот просто э, куска провода. Один конец этого провода, Цепляем к земле. Ну, земля у нас находится или вот на средней ножке стабилизатора напряжения, или вот на десятой ножке микроконтроллера, или, что очень удобно, радиатор стабилизатора напряжения тоже подключен к земле. Так что цепляю к нему. Так, че приближу. Чтобы было лучше видно, второй конец провода, ну вот для удобства приматываю к гвоздю. И теперь, для того чтобы войти в режим редактирования, я должен вторую и третью ножки закоротить землей. раз для того чтобы увеличить значение я должен третью ножку закоротить для того чтобы уменьшить вторую соответственно чтобы снова сохранить я опять две ножки вместе должен закоротить все. Настройка завершена. Тут главное только не задеть первую ножку микроконтроллера, потому что на ней находится сброс. И если ее задеть, микроконтроллер перезапустится. Ну, на этом, собственно, и все. Если кому надо, то схему с клавиатурой я выложу ссылку под видео.